Привет дорогой зритель, я твоему вниманию хочу представить наш проект от команды Аниган, построенный на вселенной токийского гуля. Если ты поклонник аниме, то тебе как раз к нам. Но если ты его не сильно любишь, то не расстраивайся, мы скоро откроем новые проекты, которые будут основаны на совершенно других вселенных. А на каких именно решать тебе? Мы очень ценим наших игроков и всегда выслушиваем идеи и исполняем их. Благодаря им у нас присутствуют такие и уникальные возможности как надевание разнообразных масок для скрытия личности, поедание трупов людей, будучи гулем, а также открытие новых способностей. А если ты стал следователем, то ты сможешь перерабатывать поврежденного гуля в оружие под названием Квинки. Также мы имеем свою собственную кастомную карту, которую постоянно обновляем. Заходи и играй! Все ссылки в описании. Здорово. Сегодня я стал свидетелем одного из самых мерзотных, на мой взгляд, случаев, когда челики на администраторах реально переходят грань. Когда я записывал несколько крайних роликов, и они у меня были не особо урожайными, если вы могли это заметить. То я думал, что я уже исследовал DarkRP Свинарник на полную. Я встретил там все, что только можно и нельзя. Охеревшие донатеры, которые пренебрегают правилами DarkRP и правилами администрации, а также наборные администраторы, которые могут также покрывать своих донатных друзей. На фоне сегодняшнего ролика все, что происходило до него это ну просто детский сад пока я монтирую этот ролик я уже думаю что он получится у меня достаточно долгим из-за объяснений или же просто из-за обилия контента забегая вперед хочу сказать то что нарушители получили наказание за свои нарушения но я этим не до конца доволен за год у нас уже сложилась с вами такая тенденция что если я делаю какой-то очень длинный ролик 40 плюс минут то скорее всего зрители будут его анализировать и смотреть более внимательно чем какие-то остальные поэтому смотрим ролик внимательно вникаем в суть анализируем и потом, впоследствии, понимаем, почему я все-таки недоволен Если тебе не нравится, то ты себе иду и поевал тебя обувь Я даже люблю это говорить Теперь плавно переносимся на сервер. Как вы можете заметить, я уже играю за профессию госа, я собирался пойти патрулировать город. Но на моем пути встала такая РП ситуация, где чел на ФБИ начинает безосновательно просто поливать говном, на чем свет стоит срать человека, который просто как-то решил спровоцировать полицию. Ни один человек такого не заслуживает. По правилам сервера это нарушение пункта нон-РП. Если вы продублируете такую же ситуацию на любой другой сервак, то вам выдадут либо неадекват, либо все то же самое, нон-РП. Блин, да. а, а что мужчина? А хорошо, хорошо. Мужчина, А что слушал? что слышал? арестован, ты арестован, а ты арестован, ты арестован, а ты ты ты ты а почему он это делает? Привет, у меня жалоба на э, Кензу, он играет за директора ФБИ и ведет себя не совсем адекватно на этом посту. У тебя демка есть? Да, если что, у меня есть демка, но ты не он просто, сейчас человека пока ставил лицом к стене, он оскорблял его, постоянно спамил э, оскорблениями, кричал в микро. я да, что такое? А, сейчас, ну, Итак, смотри... Заходи в любой голосок. Понял Или сейчас. Kenzo, не Нет, а вот а это я, это, я, я ж говорил, объяснил это. уже. Смотри, ты же за директора ФБИ разбирал На э, мне с, сначала, с покажи, человеком. Алло. Ну послушай, я вопрос просто задам ему. Вот ты за директора ФБИ с ФПСом бегал возле ПУ, ты человека лицом к стене ставил, которого да. убили. Ты можешь, Анамон, ты можешь мне демочку показать, пожалуйста? Подожди, не перебивай, Нарушение да я расскажу, ну пару сек. Подожди, а, ну Кенза, давай. было же такое, то что ты на человека орал, пока пытался его арестовать и повязать, будучи ФБИ. Хорошо, все, ты ситуацию рассказал, покажи теперь демку. Я не рассказал проходил. ситуацию, я вопрос задал, я жду его ответа. Ну, ты никак это сейчас не докажешь, просто покажи. В смысле не докажешь? Ну, можешь. дай мне ответ услышать. Кенза ответ будет? Нет. От а чего? От а чего? Я только зашел, блин, ты там ты рассказал, закончу, рассказывать, пока ты скоро тескоте сидел. Ты ну, еще раз, я, я не тебе еще раз спрашиваю. Вот ты за директора ФБ человек да, лицом к стене ставил и пока это все происходило, ты его постоянно оскорблял, то неадекватно вел себя и из-за этого потом Челик, который с тобой бегал, он, кажется, его убил из револьвера. Ну, такое было ж? И... Yeah. В смысле? Но я Давай, спрашиваю, было это или нет? Просто. Нарушение правила ввода в заблуждение, а также уход от ответа на прямой вопрос. То есть до моего вопроса он меня прекрасно слышал, прекрасно знал то, что будет там какая-то демка. Он знал то, что я хочу у него что-то спросить. Но как только дело доходит до самого вопроса, он тут же не понимает, о чем идет речь, и начинает включать дурачка. Администратор разбирающий ЖБ никак не препятствует такому поведению на жалобе, и он игнорирует это нарушение. В смысле? Что, в смысле, ты можешь ответить на вопрос? Было такое? Ну, я не понимаю тебя, ты хуево рассказал. Ну, ты человека лицом Каждый к не ставил и постоянно просто расскажем. поливал его У нас там столько РП-вызовов, это пиздец, там чужой, и тут с около машины быстрее, там автомобили. Да, да, да, конечно. Лом. Мне тут интересно, столько всего я сижу тут, тут вообще тут разбираю. Как это вообще понимать? А шо тебя не устраивает? Что, что я жалобу 20, подал, 20. мне не устроило А мне не устраивает, что ты ее затягиваешь максимально, братан. Зайди в канал в дискорде. Так я захожу, чем то не Ни у кого никогда не будет. Все, не пизди, давай, я захожу. Оня, все неадекватное поведение. До свидания, пля, братан. Бан ему. Все, что за долг да, игра, выражаешь. Неубожественное отношения, скопление на разборках, а бан, сколько там. Ну, короче, бан, я могу. давай просто и все. За номер пэкс 2, номер пэкс я не знаю, что у него там, блядь. Ну мастер РП, блядь. Номер РПХ, 2, 4. он несет на? Не да Куда Плядь, заходить? Быстро, быстро. Куда заходить? Куда заходить? Куда заходить? Куча с кучами ситуаций. Куча с ну, а, блядь, пиздец, я брожаюсь. Наконец-то ура. Нашла, кстати, жалоба. На 4П, нон-РП, ПГ, фермер. Нон-РП, Братан, тут, в принципе, срок большой, очень большой. Я это не переживу, я не хочу бана. Это просто ужасно. Ты можешь Там, перестать Димагогию разводить и клоунаду? Ты себя больше неадекватно ведешь. О, господи, братан, заткнись и не позорься, господи. В смысле, почему заткнись? Зачем ты мне рот затыкаешь? потому что ты ведешься неадекватно на разборке. Я себя неадекватно веду, я жалобу да, подал на тебя. ты ведешь? Ну вот именно что же неадекватное поведение. Ну, ты посмотри. Может, действительно что-то потом смешное найдешь. Ты сидишь, сидишь, выпукиваешь тут без демки, я не понимаю вообще, руфул. Да, закрой. ебало уже, господи зачем ты не О, блядь, ну все, братан, что поведение. Так, это ты себя сейчас, как обезьяна ведешь, что ты постоянно спамишь микрофон. Ты совсем дурачок. <свят> Это какая-то дешевая провокация а, или что? Да, да. Вот, смотри, демку, а, Сейчас тебе покажу ее. Тип с клавишным еще хуящий. Три дня. Тут <свят> уже три дня. Три дня, четыре <свят> нарушения. Лаймер <свят> Б. уже даже, тем более. <свят> <свят> <свят> Такой тип смешной. И ну, вы смотрите, нет? Ну, так Что, вы Олег, смотрите, Дэмку вы учитываете. Да, не дали, не дали, не дали, не дали, не дали, Олег Орех. Эй, ты с сервера вышел? Когда я зашел. Если что, я уже здесь им показываю демонстрацию. По идее, они должны были посмотреть, но они общаются о чем-то своем отдаленном от жалобы, плюс к тому, что еще на жалобе это и присутствует чел, который никак к ней не относится. Он просто зашел с ними попиздеть. Как итог, я нахожусь в дискорд-канале, где сидят помимо меня три выродка, которым вообще не нужна моя демка. Хотя они зачем-то очень сильно просили ее показать. ну зайди обратно, поиграть надо. Ну, я показал фрагменты. Ну в смысле, ты ничего не показал, покажи демку Ну ты не видишь, что я показываю? Ну, админа не видел, я тоже не видел Ой. Ну то есть вы сидели Меня хуйня нет. сейчас страдали, вместо того чтобы смотреть? Это золото приехал, ты думаешь, у есть будущее в наборке? Олег, у тебя это Или нету, или очень Алло, вы как-то будете дальше жалобу проводить? вы будете смотреть? братан, братан, братан Давай по новой начинай записывать демку Оскорбляй меня, давай вперед. Зачем мне тебя оскорблять? Ты... Ну ты уже оскорбил меня, пару оскорби еще раз. Баба-вот демку оскорблений. Так вы можете мою демку посмотреть? Раз из-за жалобы, которую я хочу, подал. Да. Я хочу, чтобы ты меня скорбил, и я пошел плакать в подушку, пожалуйста. Что за, показывай. Чтобы Давай. Этому... Итак, ну что жалоба? Его убили, я его не арестовал. Арест а ну, могло ну, быть... Я конкретно, -то конкретно говорю о том, -то, что ты, пока его пытался арестовать, ты его постоянно поливал говном, что не особо адекватно для директора. может, это за человек такой. Слушай, что тебе не делать? нету регламента по поводу э, отношения, типа, госов к людям. Я могу вести себя какого угодно. Они уже посмотрели мою демку, спасибо им огромное, но для меня странным остается тот факт, что челик, на которого я подал жалобу, объясняет мне, почему он все же не виновен. Но это делает как раз таки он, а не администратор. Администратор должен этим заниматься, он должен обсуждать ту ситуацию. Единственное, что сказал админ, это то, что, ну, человек может быть такой, и все, блять. Причин, почему не заинтересован конкретно админ в этой жалобе, может быть масса. Одна из них это то, что его друг и как-то не камельфо банит своего кореша даже на 10 минут. Вторая, ну может быть он просто не хотел, сука, разбирать жалобу. Отсюда вырисовывается резонный вопрос. Нахуй ты ее взял? Ну и третья, самая адекватная причина, на мой взгляд, это вот человек такой вот долбоеб мне попался на администраторе, который не знает как выставлять границы в общении во время проведения жалобы, чтобы никто друг друга не перебивал, никто не спамил микрофон и так далее. Но оно ему нахуй не нужно. Ну просто потому, что человек вот такой. Кого Пусть мне этот администратор это администратор объясняет, когда разбирать ЖБ. Ну эти объясняю, потому что это Хелпер, ну, это еще новенький. Просто пойми, тут я тебе могу объяснить, что будет. Я, чтобы я тебя попросил, чтобы не было. мне администратор Понял? объяснял, не тот, на кого я ЖБ подал. Ой, блядь. Господи, а, господи, а, ну, директор уже быть, с что тут сложно? Вот именно все, я тебе тоже самое сказал. Директора плохой проблема. день, что тут такого? Да, все, у меня плохой день нет. Я вообще злой пиздец, сейчас ты меня забанишь, за нон я пойду подушку плакать. Вот у меня сейчас в ходе где-нибудь пиздец, я заплачу нахуй. Там, пойду это, не знаю, блять. Победа. Ты себя. просто его мог <с уволить за неадекватное поведение и все. Вот нарушение правила нон-РП, это неполная отыгровка, роли. Директора в смысле, Блять, братан, давай я сейчас открою форму ради тебя специально. Уделю тебе больше внимания, чем какого нибудь Но, Ну интернет, в чем? Но одно дело потрясающе. просто один раз кого-то нахуй послать, а другое дело просто стоять секунд 10, чела поливать помоями по без особой если, причины. Братан, если тебе не нравится, что тебя оскорбляют, ты берешь, заходишь за бандиты и ебашишь меня. Нет, я не хочу нарушать НЛР и фрикил. Зачем? А если тебе не нравится, а топки я себя веду, ты не пишешь жалобу, потому что ты ее приебешь. Ты заходишь за баниты и убиваешь меня, потому что ты ее пройбешь, потому что ты ее пройбешь, потому что ты ее И Тогда все будет честно. Потом а с чего ты взял то, что, я тебе Но Ну, ты ее уже проебал, В чем брафл? Тут на норпу нету, короче. Ты проебал жалобу, Тебе даже забина это говорит даже по сути. Но ну, админ без особого энтузиазма ее рассматривает и разбирает. Ты он ее рассмотрел, он ее сказал, посмотрел демку, он разобрал твою жалобу и сказал, что она непонятная. Да была вы закрытия, не помните, что, как что вы демку закрытия, смотрели? Я сначала первый раз ее включил. Я Пусть смотрел демку. Блять, золотой. блять, Олег. Ну, вот твое мнение чисто, твое мнение. Наверное. Ну, тут нет НОНРП. А почему тут Олег какой-то? Почему тут другие люди присутствуют что... к жалобе так не относятся? у меня просто был не раньше Олег. Да, мы вместе жалобы и... разбираем. Ну, значит, и выговоры вы тоже будете сегодня вместе получать. Вот именно. Поэтому Но твои претензии тут бессмысленно. да? да. если что-то не устраивает, жалобы на форум. Подай на меня еще жалобы. Я хочу А зачем ты начинаешь такую клоунаду разводить? Ты вот это йорктишь к чему ты думаешь это смешно не позорься не позорься братан а чем я позорюсь Ты чем я позорюсь ну давай расскажи мне без клоунады какой то своей чем я позорюсь ну выпукиваю это я уже слышал скажи что то новое если ты хочешь как то посраться или же вытянуть на конфликт нет пойми пойми я говорю он меня перебивает моя единственный выход так ты говоришь всю жалобу абсолютно испанишь какую то хуету давайте по одному ну а? Вот он перебивает, не что сделать, объект набрать. Я говорю. Ты говоришь без остановки, вновь. какой смысл вот, говорить, вот, то блять. что я тебя перебиваю, Если ты сам не затыкаешь. Даже сейчас, вот смотри, я тебе могу дать право голоса, право право голоса. Не у тебя мне спрашивать право голоса. А у кого, у кого так? Ну точно не у тебя. Ты себя непонятно кем разомнил, хотя ты по факту какой-то там, блять спонсор на каком-то сервере и не более. Какой-то там спонсор. Да не, пошли Стой, подожди, у меня есть демк, как он поведение у него. Насколько он на похуй разобрал мою жалобу, и насколько же он сразу активизировался, когда у него появилась возможность забанить какого-то обычного игрока-юзера, не какого-то донатного администратора. Он всю жалобу сидел хавал, то что вместо него, на жалобе, как администратор, разговаривает челик, на которого пожаловались, хотя этого в принципе никогда нельзя допускать. Потом в какой-то момент уже мне начал затыкать рот, какой-то третий выродок, который сидел вместе с с ними. Ну, они с ним обсуждали отдаленно какие-то от жалобы темы, пока я пытался показать ему демонстрацию. О, У это, кого? Это что там? Это пич 5 и У тебя. 3 дня. Не, ну два Ты серьезно, ты мою жалобу а без нет. особого энтузиазма рассмотрел и хочешь меня нахуй выкинуть сервака? У него зопа сгорела просто, а в чем у меня жопа-то сгорела? Я просто не понимаю. Я зашел поиграть просто на сервер. А в чем у меня неадекватное От! поведение? Ты сидишь, клоунаду От! «От! разводишь? дай мне не перебивай меня. Я вам уже говорил про такой тип людей, которые будут просто любую хуйню, любую ахинею нести, даже просто спамить в микрофон, для того, чтобы не дать вам возможность сказать что-то в свое оправдание или же в обвинение того самого челика. Так вот, это тот самый игрок. Неуважительный человек конкретно обозначать, Я тебе говорю, ты меня слушаешь, ты говоришь, я тебя слушаю. Все честно, блядь. Инозин, смотри. Да, грубейшее нарушение правил или администрации, или поведенный разбор. Я не помню, что там точно, но там я помню. А, за оскорбление ага. разборки даются три часа, при повторных нарушениях три а, дня. Да, привет. Да, вот. Вот тебе куратор, короче, вот он. Да, да, да, да, да, супер. А теперь закидывай сюда Стаса, Кенза и Олега Орехова. Мне суть ситуации в том, что я играл на этом, на ОМОНе, увидел то, что человек с ником Кенза бегал, адекватно себя вел на посту ФБИ, вот. а сейчас я игру выключу в ноль. Я тебе скажу лично свое мнение, это просто золото. Это золото. Может, значит, Твое не мнение сейчас вообще никому не интересно. <смех> У меня повторная жалоба. Как ты и говорил, подай на меня еще одну жалобу. Я подал, но уже более компетентному администратору, чем вот эта... Опять жалобу, что? Ну, кстати, мало. Я играю за Амона, вижу то, что Кенза играет за ФБИшника, за директора ФБИ, и не совсем адекватно себя ведет. Он без каких-то оснований берет просто челика с памятных оскорблениями, которого собирается арестовать. Да нет, с ним бегает какой-то другой чел, который просто крутится, как Юла, с револьвером в руках, расстреливая воздух вокруг себя. Mm -hmm. вот. это же Затем челик, которого то там постоянно пиздак открывает, ребят. А че вас тут так много? В этот момент залетает еще один долбоёб, который оказывается ивентером этого сервака, и он начинает просто намеренно мешать проведению разбора в дискорд канале он прекрасно понимает то что в этом канале сейчас находится также куратор сервака но зачем-то продолжает мешать перебивать издавать какие-то звуки периодически заходить выходить и делать это все несколько раз <звы> жалоба идет какая жалоба жалоба разбирается в игровых каналах небо в пойми тут я все понимаю да но просто я тебя прошу подчистки дай его послушать он нереально смешной Адама. Давай, ну, Адам, я слушаю. Саму суть я рассказал, он себя неадекватно ведет на посту как ФБИшника. Ну, в силу своей профессии, он должен. Его и все. В чем проблема уволить? Почему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 вот. Mm. И чел постоянно спамил в микрофон Потом я ему сказал то, что он ну, ты клоунаду какую-то разводишь э, Типа ты ёбнулся совсем И он начал давить на то, что у меня оказывается неадекватное поведение И мол мы об этом поговорим в конце жалобы Ну думаю, ну окей, yeah, хорошо. хорошо Далее мы переходим в дискорд, я включаю демку А оказывается okay. они были заняты какими-то своими делами И демку не смотрели в самый первый раз Я сидел, блядь, ждал секунд 30-40, пока они посмотрят Я говорю, ну что, ребят, посмотрели, увидели, услышали Да нет, покажи еще раз давай в итоге на протяжении всей жалобы Кен заустраивал какую-то но ну, сплошную клоунаду, вел себя как ну, чисто обезьяна в итоге и не давал почти ну ни слова сказать. А на это все как раз администратор, который разбирал Стас Костяшко, он закрывал глаза, вообще никак это не пресекал, не дал нормально мне тут, просто объяснить, в чем а, нарушение по укенза и uh -huh. сказал то, что тут нету никакого нарушения на НРП. Ну, типа, я, например, считаю, то, что если ты за ФБИшника играешь, то какая-то доля адекватности ну, должна у человека присутствовать, чтобы отыгрывать эту роль, а не делать то, что происходило у меня на демке. Я могу еще раз показать, если конкретно тебе это сейчас Будет интересно посмотреть, Не, Мне конкретно интересно, вот я когда с нейросетью работал, ну... Да, ребята, это неадекватно себя ведет, и вентер этого сервака наборный причем. В первый раз, когда он издавал какие-то звуки, я на это особо не отреагировал, но он второй раз намеренно заходит и берет какую-то хуйню, вкидывает не по теме. Я уже как-то не захотел это терпеть. Которая, которая текст озвучивает, сука, вот там один, в один какие Ребята, а что за клоун здесь сидит, еще один с надставой? Ты... что ты сказал? А у тебя что, со слухом плохо или тебе повторить? Причина бана, оскорбление, спасибо за то, что играете, у нас всего Ну, вы как бы видели, что происходит. Какой же блять пиздец! Ладно, хорошо. Если тут даже и Вентера так себя ведет, как свинья, ебаная, видит, то что человек пытается жалобу, э, ну, объяснить. Первый раз не получилось, во второй раз не получилось. Мне дали какого-то администратора, который может помочь разобраться. Пришел какой-то хуй, начал меня перебивать периодически заходит, выходит из канала, э, вот получает естественно ответ. И он сразу с этого же сгорает. Типа я, например, должен сидеть хавать всю хуйню, которую он на меня выливает. А он, ну, хавать это не будет, он меня сразу же забанит с сервака. Слава богу, что я на короткой ноге с создателем сервака. Слава богу, что у меня еще и демка на всю эту хуйню пишется. Снова ну, здравствуй. Привет. А что, все закончилось. Дальше я ускорю. Мы еще около 10 минут заново переразбираем эту жалобу, но уже лично вдвоем с куратором этого сервака. Затем мы уже приглашаем снова одного из долбоебов, и он на удивление оказывается очень и очень адекватным. Но по совместительству я тогда уже отключил его из мод. Причину его адекватности вы уже можете сами понять. Долбоеб, который в миг успокоился уже третий раз, как проводится эта жалоба, пытается занять все свое экранное время каким-то непонятным пиздежом, абсолютно вообще не по делу, пытается спорить с куратором этого сервака, который считает, что НОНРП тут уже есть. Он хочет повторить ту же самую ситуацию, что было со школьником-дебилом на администраторе, который не смог ничего противопоставить ему. Он просто сидел и слушал этого придурка. Но я уже решил в третий раз это не повторять и просто встрял. Можно... Ну, потому что, блин, вариант... да, хорошо, это да. здесь это в, в разрез археологики, все правильно? Да, и там есть внизу пример, растягивание вертки, это пример. В данном случае, НОНРП, ну, я не знаю, как Сделать, ну, потому есть... что, смотри, потому, да. что, мне кажется, полицейский не будет оскорблять Человек, который садит в полицию, он просто ничего не... Он просто вот ведет и арестует. Ну, короче, человек, как бы, я так понимаю, оскорблял. Или что он делал? Кто кого? Да, он. Может, она отсталом назвал. Два раза Ты посмотри, какой бедняжка Его, бедного несчастного, ни за что обозвали умственно отсталым Причем аж два раза Какой же я все-таки козел Ни за что, ни про что гондона кибербулев Ну представляете, а? Ну не hmm. два раза я спросил. Ну он назвал меня устно отсталым за то, что вкинул то, что он с программой для изменения голоса съел. Ну поговори мужик, ну серьезно. А блядь, это все, что голос... ты делал? Ты слышишь это? это ну да, морф какой-то, ну. Но это все, что ты делал, из-за чего мне такая реакция была? Ну я... блять, подожди. Что ты не а... слышишь а опять? А что, а что я еще сделал? А, то есть ты ничего до этого не делал, что могло бы вызвать такую реакцию. Что я делал? Окей. Ну, я посмеялся, Давай я... я тебе уже, не знаю, вот как детям в ведсадике, их на палочках, Блядь. с помощью которых люди считать учатся, может быть тебе так будет понятнее. И я сижу здесь, у меня жалоба на человека, даже на двоих администраторов, и ты заходишь э, периодически, начинаешь перебивать специально, мешать нарочно. Я не перебивал и не мешал. То есть и ты делал... этого не делал? Мне демку понять, я где бам... ты это делал? Я память я делал вот, вот так, потому что мне... Пойди губами сделай, не знаю, кому-нибудь под стол вот так вот. Но когда челики жалобу разбирают, веди себя хотя бы немножечко адекватно. Или хотя бы просто узнай, что тут происходит. Ладно, короче, я понял. Ладно, друг, все, может быть да, я был где то не правда. Короче, ладно, вопрос снят тогда. пропа машину в воздух подкидывает, там за священника всех этот, книжкой поджигает, там. Ничего не является, ну нахуй. Ну там, я не знаю, Ребята, что еще. А не тип... Нет, не тревай, подожди, я объясняю ванну. Иван, вот, там растягиваемые верёвки, тот тоже, примерно написано, но это уже нон-РП, да, тут не доебаться, в любом случае, по наказание, да, я не знаю, нет, не перебивай Да меня. что не перебивай, Там ты я, уже третий раз, как мы разбираемся нет, Ты нет, откуда подожди, хуйню понешь Слушай, я сейчас уже начну братан, тогда просто братан, перебивать слушай, После твоей вот этой сраной просьбы перестань, В сотый перестань, раз перестань. Объясняю Нет, не нихуя, ты себя вел диалог. как свинья Две братан, жалобы подряд запринись. и не давал мне ни хера рассказать. Типа, я говорю, ты меня перебиваешь Ты высказывался две жалобы подряд На которых меня никто не слушал и не хочу, чтобы третья жалоба была такой же Братан, я рассказываю, не перебивай Ты рассказываешь третий раз Я не буду тебя слушать, я не дам тебе возможность просто не третий раз запиздеть администратора меня. что перебивай нет я буду просто издавать какие-то рандомные звуки или же вот говорить вот какие-то вот слова это, которые, рубить, которые будут тебе просто мешать сам, рассказывать смотри, видишь, он, мешает, он мешает да он я это буду делать намеренно потому почему? что ты это уже делаешь вот, вот, третий вот, раз вот, вот, вот, вот, видишь Иван, ну видишь есть... Ну, есть человек мне рассказывает что ты делаешь так уже третий раз Иван, пойми, у меня на это все что? демка есть, ты что? до сих пор не можешь, допер. Ты отыгрываешь это роль так... директора ФБИ, который напрямую отвечает за поведение сотрудников. Блядь, это нигде не написано, не скажу, нигде что, не написано. Не хорошо? Подожди, а, у меня сходи, вопрос. У вот ты в туалет ходишь там. как по большому. Ты на пол срешь, или же ты хочешь все-таки ну, а на, на унитаз ты садишься? Это что же нигде блядь. не написано? Блядь. Как нужно правильно ходить к примеру в туалет? Не, ну типа может быть я не знаю, тебе по приколу дурачка из себя строить нигде не написано. Ты на все на все претензии к себе отвечаешь следующим образом Да нигде не написано то, что нужно было делать вот так Ты играешь за директора ФБИ И ты ведешься как животное на профессии ФБИ Я уже говорил не только я об этом А также администратор, который разбирает уже в этот момент жалобу Хотя бы более-менее адекватно, в отличие от первого администратора Ты сидел две жалобы подряд Тупо разводил демагогию Бля, пытался как-то дёшеворовлять с меня, непонятно почему, я повода даже такого не дал. А Хотя подумаешь, зачем? ну всего лишь на тебя пожаловал, начал из этого такую комедию строить. Вот я вот сейчас улечу на такой огромный срок, нахуя это все нужно было? Если можно было бы просто адекватно поговорить, посмотреть демку, нет, ты начал из, из не знаю из нихуя просто пытаться насмехаться. Потому что это смешно, когда я типа объясняю, а он ну, не выкупает ничего. Я ему объясняю, что это так. Каким-то образом Кто объясняешь, смехой? ты пытаешься какую-то я не знаю, комедию, блять, выстроить Из этого, вот, какой какая-то челядь На тебя посмела пожаловаться Ты свое представление как раз-таки обрисовал Именно так, ты причем еще хотел Меня подтянуть за неадекватное поведение Хотя ты всю жалобу себя Вел как раз-таки неадекватно Ты перебивал, ты не давал сказать Ни слова нормально, вы не смотрели с администратором Мою нихуя демку А если и посмотрели, то администратор Тупо закрыл на твое нарушение глаза Так у него ж не только НРП нарушено а что Но Ну я же говорил, вот заблуждение ты сам об этом сказал. А, Адекватное бля, поведение нет. в ходе жалобы. Это тоже я забыл. Ладно, а если чел видит, э, будучи администратором, нарушение чьё-то прямое и игнорирует ну это? да, он может банить. Это халатность? Ну вот у него тогда и халатность. Он видел fps -а нарушение, то что он ровно так же себя вел, просто не издавал звуки какие-то, бегал-прыгал с э, револьвером в руках. Ну он вообще, вообще, он, он даже не сказал успокоиться, он просто стоял дальше. Что там ещё Как вы... Затем констяшка, да? Он нормально не разобрал жалобу, закрыл глаза на нарушение, ну как бы вот и всё. Еще хотел мне выдать наказание за неадекватность, которая как особо и не было. Вот вы разбирали жалобу, мне на вас пожаловались, то, что вы халатно собрали жалобу. Это правда? Алло. Алло, не знаю. Не знаю, может и спросить и майдишник скинуть. Сейчас. Жало то, что ну, Как сказать? Ну, как, как, как, как вы думаете, как и говорить? Типа то, что там не было номер П. Почему? Ну, может, у этого плохой день. Ну, по факту. Типа у вас у всех одна отговорка? Вы типа там все втроем ее думали? Ну. Ну смотри, ты стоишь на высокой должности. У тебя плохой день. Че, мне пойти всех оскорблять? Ну хи. Так ну, за это тогда обоснованный ответ. Почему вы пропустили нарушение? Если вы скажете, что его там нету, то почему его не было? Давай честно, смотри, если ты сейчас честно ответишь, прям честно причестно, реальную причину, почему ты закрыл глаза на это незначительное нарушение, то, возможно, возможно, мы подумаем насчет того, наказывать тебя или не наказывать, потому что нарушение правил уже у тебя есть серьезное, недоказанное. Ты знаком был mm. до этого с э, нарушением? Ну, не так уж и сильно, но, да. да. Типа, ну как сказать, типа... Просто знакомый может пару раз. Ага. И ты на протяжении всей жалобы э, закрывал глаза на то, что он пытался провоцировать на неадекватное, на то, что он спамил вoice э, чат без остановки, не давал сказать нормально. Это ж все было. Это, это на демке. А вы хелпер, а вы модератор даже? Было некому, потому что мэра не было. То есть вами, вот, вами, младшим хелпером, управляет просто доната, донат, который просто пойдет, он на вас пожалуется, и вы не сможете человеку ничего ответить, правильно? Mm -hmm. А почему? Почему вы умеете просто ответить что-то человеку? тебя на старше вас, но вы же ответить можете ему? Могу. Mm -hmm. Я могу Привет. ответить почему. Давай, я послушаю. Потому что я первые раз. два раза он э, сидел просто хавал то, что чел на Кенза спамил без остановки, мешал пытаться разобрать жалобу, тем то, что я якобы выпукиваю какую-то хуйню, то, что я очень смешной, он и на это глаза закрыл. Ну он короче, ему... клоун, как я понял. Ну да, как бы из-за этого, из-за этого э, админ вообще ничего не сделал. Он никак это не присек, понимаешь? Всю жалобу так и про, ну, проходила. А можно посмотреть? Мне Даже интересно. Стоит. Да без проблем. С первым гандоном на Кенза мы уже разобрались. Он отлетел в банза нон РП, а также был снят со своей донатной привилегии. Далее на демке я ищу фрагменты, которые показывают, что этот администратор, который разобрал мою ЖБ в самый первый раз, такой же ублюдок и гондон, которого мы наказали немного ранее. И если на 28-й минуте вам все еще недостаточно каких-то фактов или же доказательств того, что я попался на реальных ущербов как донатных, так и на то я умываю руки и не буду вам доказывать в комментариях обратно или же свою правоту. Я предоставляю эту возможность зрителям, которые смотрят мои ролики достаточно внимательно и способны анализировать какую-то ситуацию или же то, что происходит у них на экране. А, вот, все, я нашел с какого момента. Уже будет прям ясно. Ты из сервера вышел? Когда я зашел? Они о своей какой-то хуйне разговаривают, хотя хотели очень сильно демку, они у меня по несколько прям, раз просили по, демку. По-моему, прям желали уже, молились уже. Ну ты уже скривил мне просто раз, наш, еще длине. раз. Он уже на меня, понимаете, жалобу пытался собирать, компромат, чтобы меня нахуй выкинуть, а не чела, на которого я пожаловался. Блин, люди гениальные, но... Стаса, зачем ты начал делать вообще? Алё. Алло, хуем по не недалё, зачем хуйней такой занимаешься? Опять в разуме. Да. Если головы на плечах нет, то понять, что ей нет нечем. Ладно, продолжаем дальше. Я, ну это... Может это за человек такой. Слушай, что Мужчушка тебе нравится? Делать? Это твое оправдание человека, который нарушил правила п Без Ой. особого энтузиазма рассмотрел и хочешь меня нахуй выкинуть сервака? О, него. А вот тут тебе, Стасик, смешно было. В но человека не поджать, Не, у вас там, может быть, э, кружок э, вот анонимных алкоголиков, наркоманов существует, а у вас э, этот кружок ум умственно отсталых. Сопы сгорело просто, а блядь, до кости. Тебе тут еще смешнее. Вы согласны с э, нарушением э, халатности X2? Да. Да, но человек такой просто, понимаете? <связь> Слушай, а, а тот снят, получается, да? Который спонсор, хрен знает какой да? Ну да, да. Да, мне скинули на него, что он там еще нарушил, не хватило. Так, что там, Олег Орехов? Ч там? Оскорбление. Я Здравствуйте, люблю. Олег. Олег. Ну? Здравствуйте. Ну, привет. здорово придурок. Дав давно не виделись. Ну. А что у вас за что вы заткнули данного человека? Ну, так тогда же уже жалоба была закрыта. Нет. Ну, а меня не попросили, я перезабрать, я перезабираю жалобу. Почему я не могу так сделать? Ну понятно и чё? Так, ну у вас есть что ответить? Что я могу ответить? Ну, не Хорошо, знаю. у меня другой вопрос. Причина, почему ты вел себя как уебок? В смысле? В коромысле ты зашел <звук> на чужую жалобу, начал там что-то выкидывать какую-то хуйню, не относящуюся к жалобе, и мешал тем самым разбору ж.б. Ну, когда Потом, когда ти, ты почувствовал себя слишком охуевшим, ты начал затыкать челика, который наоборот жалобу как раз подал, жалобу которого разбирают. У меня вопрос, а почему ты ведешь себя как уебок в этот момент? На демке у меня это есть. Демка, демка, давай, варно мне тыч. Люди как обычно ничего ответить не я хуею, у них вообще нечего сказать Ноль полный, понимаешь? Один перестал клоунаду разводить Когда э, мод выключил Второй нахуй заткнулся Там по 300 лет думал над ответом Этот... Ну вы давайте варны. Итак, ребята, что мы имеем в итоге? Трех долбоебов. Один из них донатный спонсор, он был снят со своей привилегии. Наборный администратор, который не разбирал мою жалобу, а просто страдал хуйней, получил два варны. Третья свинья, которая открыла свой рот не в тот момент, не в том месте, тоже получила варн. Казалось бы, каждый из негодяев получил по заслугам. Но вы наверное, как и я, не особо довольны результатом. Я просто уверен, что вы, как и я, реально жаждете того, чтобы ролик закончился тремя пермачами подряд. Но увы и ах, я не распоряж с такими конкретно решениями насчет банов и так далее. У меня есть лишь факты на руках, и исходя из них, администратор, который разбирает жалобу, уже принимает решение, какое правило было нарушено. Сегодняшний донатер в паре с наборным администратором в очередной раз пробили дно, которое, казалось бы, пробить уже ничем нельзя. В самом начале я реально думал то, что у меня ролик затянется на 40 плюс минут, но, как оказалось, если обрубить всю воду, которую лил один из дебилов, то ролик получится не таким уж и длинным.